Раньше, чтобы оплатить имущественные налоги, вы ждали почтовое извещение. Затем шли на почту и получали уведомления на бумаге. Потом пытались оплатить и тратили на это свое время. Сейчас все проще. В личном кабинете вы найдете всю информацию о ваших налогах и можете уплатить их просто и быстро. Цените свое время, пользуйтесь личным кабинетом.